Всем привет, с вами Вадим и в этом видео мы будем писать скрипт для майнера который будет нам отображать на текстовой панельке уровень заполненности контейнеров и давайте приступим вот я уже построил такой майнер, у него 4 инвентаря, 4 вот контейнера точнее также у него 6 буров и 1 коннектор ну, в сумме это у нас 11 инвентарей и я хочу, чтобы все наши вот данные выводились на вот эти вот верхние панельки. Как это сделать, мне подсказал Константин Тимохин. Огромное тебе спасибо за помощь. И все, что я узнал, я расскажу вам. Перейдем в Visual Studio. Итак, чтобы нам сделать этот скрипт, нам нужно следующие вещи. Для начала я хочу записать в списки те блоки, которые будут иметь в себе инвентарь. Это у нас 4-3 типа блоков. Это iMyCargoContainer, iMyShipConnector и iMyShipDrill. Давайте создадим эти списки. Первый у нас iMy. Они все будут iMyTerminalTag, iMyTerminalBlock. И первый будет называться Cargo. Ну вот так. Второй список у нас будет тоже типа iMyTerminalBlock. И он будет называться connectors и третий список у нас будет наши наши буры поой терминал блок drills по моему так теперь давайте в методе программ я их заполню и инициализирую. Это можно сделать в методе main. Тогда все наши блоки будут динамичны. Ну, либо, пожалуй, давайте в методе main их и создадим. Так, тогда в методе program давайте инициализируем наши списки. Cargo у нас равен новому списку потом вот это все давайте будем поочередно к каждому из наших списков добавлять connectors ровно то же самое и drills тоже наши списки инициализирования Давайте теперь в методе main добавим в наши списки те блоки, которые мы ищем. Я хочу, чтобы, когда я добавляю какой-то новый там контейнер, какой-то новый бур, какой-то новый коннектор, чтобы оно все сразу добавлялось. Итак, значит, добавлять это мы будем следующим образом. Значит, grid terminal system будем их искать по типу. Первый тип у нас так iMyCargoContainer и его нужно записать в список Cargo это есть вот так. В целом это можно все скопировать следующий мы будем искать ima Запишем его в список Connectors. Так, тут у нас grid. Давайте нормально скопируем. Здесь будет iMy не cargo контейнер уже, а I my ship drill И записываем мы их в список drills Вот так. Теперь все наши вот эти списки имеют в себе блоки данного типа Теперь давайте мы достанем инвентарь со всех этих блоков и запишем их в еще один список который будет называться Inventories. Этот список у нас должен принимать тип данных IMY Inventory. Так, Inventories. Даже нам выбор дала подсказочку. Также мы вот этот вот Inventories здесь инициализируем. Inventories у нас равно новый. Список IMAInventory пустой. И теперь давайте попробуем добавить все наши инвентарь в список. Как это мы будем делать? Это сделаем с помощью цикла Forage. Forage. Создадим итерационную переменную UI. Давайте даже назовем его просто инф. Так, i my inventory. Так, или, пожалуй, iMateTerminalBlock нужно. iMyTerminalBlock. Ладно, пускай будет и. Пока она в списке cargo. Будем мы добавлять в список inventory. Inventories с помощью метода add. Оно будет добавлять в конец, в конец нашего списка объекты. И здесь мы будем указывать, что у нас и getInventory. Так как у нас все вот эти блоки имеют только один инвентарь, мы здесь ничего больше указать не будем. У нас будет пустой аргумент. Теперь вот этот вот цикл э, Forage нужно добавить на каждый другой э, тип вот этих списков. Это у нас Connectors. И это у нас Drills. Так Drills. Так как у нас у Forage только одна операция, которая, которую она выполняет, нам не нужно ставить никаких угловых скобок, здесь в целом никаких проблем нету. Если кто-то знает и подскажет, когда я пытался добавить в создать один список и в него попробовать э, поместить с помощью вот этого getBlockOfType другие вот эти вот э, типы разные. Оно каждый раз перезаписывало мне список, а не добавляло в конец новые блоки. Если кто знает, как можно более оптимизировать вот эту вот часть кода, буду очень признателен. Вот таким методом я решил... Ту проблему, которую я не смог сделать. Которую я не смог решить. Так. Это метод main. У нас каждую операцию это все будет сканироваться, это все будет э, сортироваться. Теперь у нас после всего этого список инвентарис должен иметь инвентари э, всех вот этих блоков. У меня на корабле поставлено 11 инвентарей. 11 блоков с инвентарями. И давайте попробуем вывести там на панельку ну, результат, который оно будет иметь. Значит мне нужно найти мой кокпит. Давайте создадим здесь переменную. iMyCockpit Так и назовем cockpit. Вот так. Здесь мы ее инициализируем отдельно. Кокпит eh, eh, равно eh, grid eh, get with name. Так, по имени у нас она называется Cockpit. Так и будем искать. Ай, май, кокпит. Все, мы инициализировали вот эту вот переменную. Давайте здесь тоже отдельно от списков выведем вот это все. И теперь давайте. Так, это, наверное, нужно сделать тут же. Нам нужно достать панельку из этого кокпита. Как это делается? Нам нужна переменная. Давайте ее глобальной сделаем. I my text surface Будет называться она Panel. Я обычно все панельки так называю, с которыми работаю. Здесь у нас Panel равно cockpit.getSurface у нас здесь должно быть shipSurface и давайте посмотрим, что этот метод нам дает заходим мы сюда в нашу, на нашу страничку GitHub, где это все у нас есть так, myText панел ищем, у нас текстовая панелька, у нее есть, она наследуется от, от кучи разных интерфейсов и у нее есть такой интерфейс как iMyTextSurface и у нее есть такая переменная скажем как ContentType, о ней я поговорю немножко попозже в write-text в основном все, что у нас поддерживает текстовая панелька так, и там у нас по-моему get, get get surface где-то должно быть а, это у нас надо искать не тут так, дублируем вкладочку GetSurface мы должны искать у термина iMyCockPit. iMyCockPit. По-моему здесь. Да, вот iMyCockPit. Так. Get. Походу не тут. Вот GetSurface. Она у нас возвращает аймейт э, текстур и принимает у нас одну переменную и это у нас будет как раз та текстовая панелька, которую мы ищем по айдишнику. Как здесь вот этого кокпита панельки имеет ID. Вот видим топ left screen, вот эта вот панелька, она у нас первая в списку, значит она у нас будет нулевой. Топ центр скрин, это у нас будет первая панелька top right screen kbot okay, это наверное вот эта клавиатура и numbot вот та что у нас за рукой не видно я хочу скажем чтобы это у нас была центральная панелька это у нас топ центр, это у нас первый айдишник переходим сюда get surface и возвращаем не так единичку так вот мы обратились к нашей панельке под ID 1 под индексом 1 теперь после всего этого давайте напишем панел и работаем как с обычной текстовой панелькой write текст и выведем сюда скажем Конвертируем сразу в строку. convert toString. А, по-моему, там есть метод. Ладно. Так, инвентарь. Вернем все инвентари, которые у нас там есть. Это у нас count, возвращает все объекты, которые есть в списке. И, по-моему, здесь есть toString. Конвертировать. Так, inventory count to string. Нет, неправильно. Ладно, тогда мы это сделаем по стринке. Или в целом можно перед этим сказать, что это у нас идет как string формат. И оно должно все переделать. Нет. Ладно, тогда convert to string и вот это все берем в скобочки. Вот таким образом оно работать точно будет. И еще у нас по умолчанию эта панелька она отключена. Давайте ее здесь включим. Get surface. значит панел. И что я вам хотел еще показать. Так вот у нас в интерфейсе iMyTextSurface есть та самая вот пропорция контент type, которую я вам хотел показать. Она у нас имеет ну, возр... Она у нас возвращает контент Type. Давайте посмотрим, что у нас здесь. И здесь content type у нас может быть None, text and image. Image, как видим, image у нас устаревший и все функции image у нас перенесли в text and image и скрипт. То есть мы укажем текстовой панелька, что она должна запускаться в режиме text and image. Давайте это сделаем. Так значит панель content type. Здесь у нас тех методов нету, потому что мы должны сюда присвоить значения. Ставим равно. И у нас сразу посвятилось, что V, Rage, Game, GUI, TextPanel, ContentType. Это все мы вставляем. И у него есть метод как раз тот, что нам нужен. TextAndImage. Точка запятой. И у нас текстовая панелька уже будет запускаться в этом режиме. Так, теперь, когда мы это все запустим у нас в программируемом блоке, оно нам должно вернуть количество наших инвентарей, которые записаны в этот список. Давайте это все вставим. Так, и это у нас сейчас не сработает, не сработает по одной простой причине. А не сработает потому, что я не указал, что этот скрипт у нас будет зациклен. Давайте я здесь это укажу. Значит, используем метод Runtime. Update Frequency. Устанавливаем ему значение Update Frequency. Update 10. Этого должно хватить. 6 раз в секунду будет обновляться. Давайте эту строчку также добавим в программируемый блок. Так, сюда. Вот, программируемый блок. Так, программ, добавлял я эту стропу сюда. Ну, как мы видим, у нас инвентарь постоянно плюсуются друг к другу. Это почему? Потому что оно у нас каждую итерацию постоянно обновляется. Чтобы этого не происходило, эх, что мы сделаем? Как вариант, это все можно перекинуть в метод программ. Тогда оно у нас раз выведется и все. Так, здесь у нас постоянно список заполняется. Так, и, а можно это сделать другим способом. Допустим, добавить блок if. Сказать, что... М -м, нет. Нет. Пожалуй, это проще всего перенести в метод Так, Ctrl c в метод program Все лишнее уберем Да, нужно было изначально это все делать Так, теперь по идее оно должно работать адекватно Давайте проверим Он уже 5000 насчитало. Так, программированный блок. Это все мы удаляем. И вставляем сюда. И как видим у нас адекватно все теперь показывается. Но ну, а теперь, когда я поставлю какой-то еще дополнительный, скажем, бур, нам придется э, скрипт перекомпилировать. Так, где наши буры? блоки инструментов у нас вот так вот бур ставим интересно отсюда будет видно или нет а что то там видно 11 чтобы нам все адекватно показало мы должны перекомпилировать наш скрипт и вот теперь 12 удаляем заходим перекомпилируем скрипт и снова 11. Придется пока этим всем бороться таким способом. Так, пока все работает. Я хочу, чтобы на ту панельку выводилась наша заполняемость контейнера в процентах. Давайте сначала посмотрим, как это можно сделать. Значит, в методе... Main. Давайте добавим две переменные, они будут типа float, пускай будет у нас current и max, естественно в current у нас будет записываться сумма всех вот этих инвентарей, сумма заполняемых их блоков или там объектов каких-то. А переменная max будет хранить у нас данные, э, которые будут равны сумме максимальной емкости всех моих инвентарей. Давайте с этим поиграемся. Так, чтобы записать нам вот эти вот переменные, нам нужно опять-таки воспользоваться циклом э, forage. Давайте создадим новую переменную итерационную. Опять-таки она будет называться i. И она будет типа iMyInventory. И пока эта переменная в списке Inventories, мы будем делать какие-то действия. Значит, мы здесь объявили наши переменные, теперь давайте инициализируем. Хочу сказать, что изначально у нас вот эти переменные равны нулю. Так, значит current у нас равен, даже плюс равно напишем, чтобы оно постоянно добавляло само к себе какое-то значение. И давайте посмотрим, какие у нас там есть переменные. Это мне пока не нужно. Так, мне нужен метод iMyInventory Вот оно. У него есть вот два метода current mass. Это у нас сумма занят... Это у нас вес всех занятых объектов. Current Volume, вот как раз вот эта переменная мне и нужна. Это будет она показывать общий уровень заполняемости инвентаря. И Max Volume, это возвращает максимальный уровень объема наших инвентарей. Current Volume как раз у нас будет заполняться в переменную Car. Cur. Так. Значит, Current Volume. И давайте укажем, что оно у нас будет конвертироваться в тип данных float. Это я укажу так. Хм. Так, скорее всего, мне придется эти переменные инициализировать. Равно 0. Вот так float max равно также нулю. Да, теперь оно все адекватно показывается. Теперь max мы записываем также плюс равно. Конвертируем все во float. И возьмем метод i max volume это мы узнали наши вот эти вот заполненность и максимальный объем давайте это сюда укажем значит укажем сначала нашу переменную current добавим ну, скажем надпись сконкатенируем сюда также э, нашу переменную max и получится что у нас что-то из максимального числа так, из максимального числа объема, давайте посмотрим как это будет все работать программированный блок Ну, получается 0 из 34. Теперь, по идее, когда мы будем бурить руду, оно должно показывать, сколько мы уже набурили и сколько нам еще можно бурить. И еще нужно узнать, как ограничить число после точки, чтобы оно меньше показывало. Ну, как мы видим, у нас это число изменяется. Но все же я хочу, чтобы оно мне показывало проценты заполняемости. Так, изначально тогда давайте вот это будет. Скажем так, эта надпись у нас будет зачищать всю нашу текстовую панельку. Так, а следующая запись у нас будет дополнять ее. Пока здесь будет пустая строка, с методом дополнения у нас true. И здесь тогда давайте после этого мы еще добавим две... Да ладно, одну пустую строку. Чтобы оно все в одну строку не писало, а каждый раз на новой строке записывало. Так, как мы можем узнать проценты? Давайте создадим еще одну переменную. Ну, пускай она тоже будет типа float. И называется э, ну, процент. Проц, назву. Тоже она изначально будет равна 0. Так, и скажем, что эта переменная процент равняется... Как мы можем узнать проценты? Если кто не знает, можете себе погуглить. В гугле это все можно спокойно найти. Нам нужно переменную, которая показывает заполненность нашего инвентаря. То есть переменная car. Cour, как правильно? Не, не знаю. Давайте ее тут запишем. Ее мы умножаем на сотню, потому что у нас 100%. И вот это все, что у нас получилось, нам нужно разделить на максимальный объем нашего инвентаря, то есть на переменную max. Здесь мы должны должны получить наши проценты. Так, в таком случае здесь давайте напишем знак процента и переменную процент мы сконкатонируем к вот этому всему и мы должны получить проценты заполняемости копируем вставляем в игру ну как мы видим сейчас у нас инвентарь заполнен на 50 процентов давайте попробуем еще что-нибудь побурить 54, 63%, 71, 78. Ну, так и будем. Ну, вот так и будет работать вот этот скрипт. Ну, в целом, на этом я буду заканчивать это видео. Друзья, если у вас есть какие-то еще предложения, что можно добавить вот этот скрипт, пишите мне в комментариях. Я вам вообще планирую в следующем сделать вторую серию вот этого видео и допустим на вот эту панельку я хочу вывести тип ресурсов и их количество, которые у нас имеются во всем корабле также мы будем там добавлять списки, проходиться по циклам отображать уже на другой текстовой панельке я надеюсь, что вот этот вот скрипт также будет адекватно работать и на билдере потому что там в основном все то же самое также буду рад замечаниям каким-то. Если кто-то знает, как можно еще более оптимизировать этот код, чтобы было меньше нагрузки на компьютер, также пишите в комментариях. Исходник этого кода я выкладу в описании к видео, так что кому интересно, качайте, пользуйтесь. Ну а также, если вы хотите еще какой-то дополнительный функционал этого скрипта, пишите в комментариях. Самые интересные предложения я выберу.